Лекция 7, 7 часть первая. Значит, тема лекции это поведение магнит теорического поля в горизонтальных неоднородных средах. Значит, если на прошлой лекции мы рассмотрели сам аппарат решения прямых задач в горизонтально-неоднородных средах, то здесь мы проанализируем те результаты для нескольких типичных моделей, что мы имеем в горизонтально-неоднородной среде, какие события мы имеем в горизонтально-неоднородной среде. Значит, и значит, сначала мы, прежде чем рассмотреть конкретные модели, мы начнем Введем несколько понятий, то есть первое, значит, первое понятие – это понятие о локально-нормальной кривой, кривой МТЗ, и второе – понятие искажения кривой, искажение. Кривая тезы. Значит, э, э, значит, чем, э, значит, как мы говорили, характеризуется э, магнитотеорическое поле, ну и вообще электромагнитное поле, что когда мы проводим наблюдение в какой-то точке, мы делаем зондирование не только вниз, но и вбок. То есть вот зона влияния у нас вот такая вот с понижением с увеличением глубинного проникновения, зона влияния у нас не только вниз, но и вбок мы увеличим зону влияния на результат. вот И понятие вокальный нормальный кривой, смотрите, что это такое. Вот берется разрез, меняющийся по горизонтали. Значит, вот берем какую-то точку с координатами, ну, значит, если у нас тут плоскость x y Z. мы берем а значит э, значит да, берется пусть, допустим трехмерный разрез с, с сопротивлением зависящих от трех декартовых переменных и мы берем точку на земной поверхности с координатами скажем x 0 y 0 вот и берем один d разрез под этой точкой 1d разрез под этой точкой то есть ро от x0 y0 z значит 1d 1d разрез под точкой x0 y0 и значит вот решение значит решение прямой задачи 1D задачи для вот этого электрического разреза x0, y0, z. Значит, ну за, прямой одномерной задачи, ну, там, скажем, задача Тихонова-Каньера, можно сказать, если сваистая среда, задача Тихонова-Каньера. Значит, мы получаем кривую, значит, ро, ро кажущейся, локально нормальной, назовем ее, значит, которая будет от для данной точки x0, y0 и от корнистая. Ну, будет амплитудная и фазовая кривая тоже вокально нормальная точки x0, y0 в корень из t. Значит, вот это понятие вокально нормальной кривой. Вокально нормальная кривая. Это решение прямой задачи для горизонтально-своистого разреза, отвечающего разрезу под данной точкой. Под данной точкой. То есть одномерному разрезу под данной точкой. Это называется вокально-нормальная кривая. Теперь второе определение. Что такое искажение? Искажение кривой МТЗ Значит, это искажение кривой МТЗ Значит, это значит, равняется, грубо говоря. Ро, кажущийся результат, уже решения в 3D пространстве прямой задачи в точке x0, y0, корень из t. То есть, ро, кажущиеся для реальной среды минус э, ро кажущиеся локально нормальная, в точке x0, y0, корень То есть разница между реальной, характер, для вот этой нашей сложной среды, э, кривой, который мы получаем в этой реальной, ну, трехмерной или там, двумерной горизонтально неоднородной среде, вот, минус рукажущийся, который отвечает одномерному разрезу под данной точкой, вот это называется искажением кривых МТЗ. Искажение кривой МТЗ это равняется вот разница между рукажущимся реальной и рукажущейся локально нормальной. Вот. Значит, то есть искажение это влияние изменения разреза по горизонтали. Искажение кривых. Это, значит, результат. Результат влияние. Изменение разреза по горизонтали. По горизонтали. то есть если бы разрез не менялся по горизонтали, то у нас, э, э, значит, то у нас бы искажений бы не было, у нас бы все время, значит, рукажущаяся совпадала с, рука, с рукажущимся вокально-нормально, если бы у нас был горизонтальный свойств разрез, то есть разрез не меняющийся по горизонтали. Давайте рассмотрим ряд моделей, Значит, характерные модели, модели искажений кривых МТЗ. Во-первых, сразу мы хотим сказать, что значит, есть, как мы говорили, что на переменном токе, переменный ток, переменный ток это сочетание индукционных процессов ну переменный ток давать низкой частоты мы с вами изучаем низкую частоту индукционные процессы и плюс гальванические явления гальванические процессы вот эта совокупность э, вот этих явлений это вот индукционные процессы они как правило ну в основе лежат перемены но только, ну, иногда в некоторых сразу индукционные, и гальванические. Вот. Но, но и искажения. Искажения бывают как искажения кривых. Могут быть как индукционные, так и гальванические. Так как индукционные, так и гальванические природы. В этом смысле хорошо в двумерной ситуации, когда у нас четко E-поляризация, это искажения индукционные, H-поляризация, искажения гальванические. Значит, как они характеризуются, вот их частотная зависимость? Смотрите, вот индукционные искажения. Значит, это вот если рисуем, ну, периоды t, например, вот появляется на какой-то частоте и исчезает на какой-то частоте. Вот есть зона, в которой индукционные искажения проявляются вот в этой области. Начинается с некоторой частоты и потом заканчивается на некоторой частоте. То есть они занимают какой-то частотный участок. Гальванические искажения они начинаются на некоторой частоте и идут дальше с понижением частоты, не пропадают. То есть, значит, чем... Вот тут у нас где-то в пределе постоянный ток. На постоянном токе у нас есть эти гальванические искажения. То есть, они с понижением частоты не, не исчезают, идут вплоть до постоянного тока. Вплоть до частоты равняется нулю, то есть период бесконечности. Вот, вот в чем частотные характеристики. Значит, раз, разница в индукционных и гальванических явлениях, что индукционные искажения они занимают какой-то промежуток частот, гальванические искажения начинают с некоторого периода и дальше продолжается до бесконечного периода. А теперь посмотрим, значит, с модели. Начнем, да, характерные модели искажений, собственно, вернемся. Первая модель у нас, первая модель, давайте, плавные, изменение геоэлектрического разреза по горизонтали электрического разреза по горизонтали. Так, третья страница. Значит, это геоэлектрический разрез, который, ну опять вот давайте так, земная поверхность. Значит, Z, X, Y. Вот, значит, разрез, который медленно меняется, он меняется, но меняется достаточно медленно. В этом случае у нас в каждой точке рукажущийся будет совпадать с рукажущимся локально-нормальным. То есть при медленном изменении по горизонтали искажений нет. Значит, в этой модели, модели искажений нет. То есть фактически мы имеем горизонтальный свойстый разрез, но только который меняется по простиранию. По, ну, по горизонтали. Он меняется, но меняется плавно. Соответственно, вот этих боковых явлений, так сказать, учета боковых явлений нету и искажений, связанных с этим боковым влиянием, нет. То есть это горизонтальный свойственный разрез, у которого параметры медленно меняются в горизонтальном направлении. Значит, в этом случае рукажущееся в каждой точке совпадает с локально нормально. И, соответственно, интерпретацию можно вести в рамках одномерной модели, то, то есть каждую точку можно интерпретировать, кривую в каждой точке можно в рамках одномерной модели. Очень удобная так сказать, ситуация, ну, собственно, на чем и базируется 1D-модель, что реально, конечно, у нас нет строго выдержанного разреза, который совсем не меняется, но он меняется настолько медленно, что этим изменением можно пренебречь и в каждой точке интерпретировать как горизонтально-своистые модели в одной точке, провели наблюдение в другой, разрез поменялся немножко, ну, значит, тут заново проводим интерпретацию. Интересно посмотреть, что в таких разрезах у нас, как меняется поле по горизонтали, то есть, значит, у нас магнитное поле константа практически, почти, магнитное поле H константа, а электрическое поле, оно как раз отражает медленно меняется, но она отражает как раз геоэлектрический разрез. Это электрическое поле. Значит, е меняется, так сказать, от XY. Y. Магнитное поле практически постоянное. Вот, значит, ну и рукажущееся совпадает с вокально нормальной кривой. Теперь, значит, следующая модификация, вот значит, вот это вот э, плавное изменение по горизонта геоэлектрического разреза. По горизонтали плюс при поверхностной неоднородности то есть у нас Всегда, значит, вот есть, кроме, так сказать, существенных ну, вот этих по горизонтали, есть, в среде есть какие-то вокальные объекты. Действительно, если любую каротажную диаграмму посмотреть, она же не будет вот так. Тут константа, дошли до этого слоя, тут другое, сопротивление другое. На самом деле, вот каротажная диаграмма, это всегда какие-то, ну, значит, какая-то пива, то есть всегда разрез состоит из неоднородности, но ну, которая при... Интегрирование, конечно, превращается уже в, в своистый разрез. А так он содержит неоднородность. Те, которые на глубине, они автоматически в электромагнитном поле не проявляются, эти неоднородности. А вот те, которые приповерхностные, они получаются... Интересно, да, значит, что... Термин, во-первых, давайте приповерхностные неоднородность. Что такое приповерхностные неоднородности? То есть так, давай так. Значит, первое напишем, значит, что... Значит, Вокальные неоднородности, вокальные неоднородности на глубине в электромагнитном поле не проявляются Но в силу интегрального характера электромагнитного поля. Локальные при поверхностной неоднородности проявляются только в электрическом поле. Так, ну вот давайте, значит... Значит, мы будем говорить, значит, вот эти при поверхностной неоднородности, это называется П, сокращенно в электроразведке, называется ППН. При поверхностной неоднородности, ППН. Вот что значит эти при ПН, давайте посмотрим. Значит, э, с точки зрения МТЗ, что называется ППН у нас? Значит, если у нас, вот мы проводим наблюдение, вот строим кривую МТЗ. Значит, у нас вот это Т минимальное на котором вот, получается кривая, в каком частотном диапазоне. т максимальная. И, то есть это корень из Т, тут ρt. Вот. И если у нас даже, значит, вот когда у нас минимальный, э, значит, период, значит, глубина проникновения минимальная, и вот эта минимальная глубина больше, уже существенно больше, чем от, размер этой неоднородности. А максимальная глубина уже гораздо больше, вот это H минимальная, H максимальная. То есть приповерхностные неоднородности, они меньше, чем глубина проникновения поля на самой высокой частоте. На самой высокой частоте. Вот такие неоднородности мы будем называть при приповерхностными неоднородностями. Вот. И если брать уже не, так сказать, график по профилю, Значит, допустим, магнитное поле, это пикет, пикет, вот, пикеты профиля x, Х, допустим, x. x, Вот, значит, тут магнитное поле на эти прибавительные неоднородности никак не реагирует. Никак не реагирует, да она, собственно, и на вот эти даже медленно меняющиеся электрический разрез тоже не реагирует. Вот. Теперь в электрическом поле что мы имеем? В электрическом поле, во-первых, мы видим отражение вот этого разреза. Вот этого разреза. Причем на разных, значит, это, допустим, Т минимальное. На Т максимальном он будет как-то по-другому отражаться. Тут уже глубинность другая. И мы будем Тут мы на такой глубине, как меняется разрез, Тут, допустим, Т максимальная. Она по-разному будет проявляться. Вот. Но вот при поверхностной неоднородности по профилю, они как были вот, одинаково, они создают такой высокочастотный шум вот. на этой кривой. Значит, они как проявлялись над... и они частотно независимые, добавляются как частотно независимый фактор. На фоне вот другого тренда, то есть коэффициент отличия вот от этого, уже вот эта вот медленная часть изменения электрического поля по горизонтали отражает изменение глубинного разреза на глубину проникновения поля. А вот эти высокочастотные изменения, они отражают наличие неоднородности в верхней части разреза. Вот эти неоднородности в верхней части разреза приводят вот к такому дребезгу. Причем этот дребезг, он получается частотно независимый. Если это при неоднородности, они как на верхней частоте, на, в, на высокой частоте появились, так и до самых низких частот они проявляются на одном в виде одного и того же коэффициента отклонения электрического поля от того, который отражает реальный разрез изменения вот этого существенного разреза по горизонтали. Вот... Значит, что мы получили? Смотрите, значит, что если глубинная информация, она меняется в электрическом поле, отражается ну, в этих плавных изменениях, и она как бы частотно зависимая, то есть ну, этот график меняется по профилю на одной частоте, смотрится по одному, на другой частоте по другому, то влияние припроекции неоднородно. Оно в каждой точке выражается в одном и том же коэффициенте. В одном и том же, то есть это частотно-независимые явления. Значит, что мы, вот если электрическое поле по профилю посмотреть, как оно меняется частотой и по пикету профиля, то мы увидим следующее, что есть коэффициент, и значит, электрическое поле вокально нормальное, Омега х. То есть есть коэффициент, частотно-независимый коэффициент. Таким образом, импеданс по профилю, он будет равняться коэффициент, электрическое поле вокально-нормальное, Омега х, делить на h. Но h мы увидели, что это константа для таких медленно меняющихся полей. Вот. и соответственно это будет KZ вокально нормальное. Омега x Соответственно, РОТ. 0 к квадрат роты локально-нормальная то есть мы имеем значит если мы рассматриваем отдельную точку на профиле к чему значит вот локально-нормальная кривая например вот такая вот роты вокально нормальная а за счет преподавательской неоднородности, то есть если k больше единицы, то мы имеем сдвиг вверх на k квадрат. Если k меньше единицы, то мы имеем сдвиг по уровню. Не без искажения формы, сдвиг по уровню тоже на k квадрат. Вот k квадрат, но если он меньше единицы. То есть локально-нормальные кривые за счет приповерхностных неоднородностей начинают либо вверх, либо вниз прыгать по уровню. Это называется Shift-эффект. Shift-эффект, то есть двиг, эффект сдвига. Значит, значит, если, ну грубо говоря, вот мы встали где-то над высокоумной неоднородностью, кривая подпрыгнула вверх. Над проводящей неоднородностью кривая, то есть высокоумный ток обтекает, и у нас получается концентрация, повышенная плотность тока над высокомной неоднородностью. Соответственно, значит, повышенная плотность тока у нас кривая подпрыгнула вверх. Если у нас наоборот проводник, то наоборот концентрируется ток в этом проводнике этой проводящей неоднородности, и у нас в верхнем части разреза, наоборот, становится плотность только пониженная, и кривая прыгает вниз. Вот. Интересно, что фазовые кривые, значит, амплитудные кривые, фазовые кривые, они не меняются, на них никак не проявляются вот эти препаратные неоднородности. То есть, как была значит, фаза вокально нормальные. Так есть тут неоднородность. Нет неоднородности на фазовых кривых не проявляется, на амплитудных проявляется в виде смещения по уровню. Следующая модель. Модель типа горст. Ну это 2D. 2D, естественно. Значит, будем все эти, эту модель и следующую, будем на базе Трехсвойный разрез. Типа К. Типа К. Вы помните, что такое трехслойный разрез типа К. Это значит, что у нас РО1, РО2, РО3. у них такое, что РО2 это больше, чем РО1, а РО3, ну в нашем случае мы будем такие контрастные, РО2 существенно больше РО1, а РО3 меньше, чем РО2. Вот. И модель типа Горс это поднятие этого высокоомного слоя вот этот скромный слой он поднимается и мы будем две точки рассматривать внешнюю экстерном напишем допустим и внутреннюю над гостом вот значит посмотрим во первых как выглядит в этой ситуации значит вокальные нормальные кривые для внешней точки и для внутренней точки. То есть вне горста, над горстом. Значит, э, вне, значит, у нас идет вот это все на уровне сопротивления ру 1 РО кажущийся один, 1 и потом поднятие. Вот так выглядит кривая, значит, э, где-то вот это вот, допустим, это уровень РО2, Рукажущиеся, значит, э, значит РОТ для внешней, значит, РОТ локально-нормальная для внешней точки. Р, значит, как выглядит рукажущиеся вокаль нормальные для внутренней точки? То же самое, только раньше начинается подъем. Тоже не доходит, значит, это рукажущаяся рукожащаяся, локально-нормальная для внутренней точки. Тоже кривая типа К, максимум, раньше начался подъем, максимум больше, ну, до РОД-2 не доходит, доходит РОД-2, если совсем, если бы этот первый, то, совсем тонкий, Тогда мы будем начнем от ру-2 уже выйдем на уровне ру-2 или этот слой, второй слой очень большой тогда мы выйдем. А так вот примерно так они выглядят. Теперь значит два случая. Значит, е, первый случай. Ток течет вот сюда, то есть это у нас давайте x, это y, это z. Ток течет по значит продольные кривые. Это ток текущий вдоль Этих границ раздела, вот, перникулярно плоскости чертежа. Вот. Что в этом случае будет? Значит, у нас мы будем рассматривать кривую, продольную кривую в точке над центром горста. Значит, мы зондируем при продольные кривых и вниз, и вбок. Мы почувствовали высокоумные. Значит, также мы вначале продольная кривая ведет себя так же, как Вокально-нормальная кривая, но в какой-то момент она начинает чувствовать, что, оказывается, сбоку-то у нас тоже вот не этот слой не бескон... вот, не продолжает сюда высоковымный слой, а здесь у нас проводник. К чему это приведет? Чтобы пошли по вокально-нормальной кривой, а потом почувствовали, что есть более проводя... сбоку более проводящий разрез, и вот примерно вот такая вот кривая у нас получилась. Вот, значит, вот так это роты продольная. Ну, имеется в виду над горстом. Над горстом, над горстом. Вот я у нас что получается? Значит, для продольных кривых у нас появилась зона искажений. То есть мы уже не отражаем вокально, вот вокально нормальная кривая. А вот искажение это отклонение от вокально нормальной кривой в данной точке. И вот эта зона искажений, как мы говорили в индукционных, значит, она занимает, ну или вот давайте тут нарисуем, значит, занимает определенный частотный диапазон. Вот это вот. Это индукционные искажения. Индукционные искажения. То есть отклонение от вокально-нормальных за счет вот этого вот индукционного влияния вот этих токов и э, этого разреза, который сбоку находится, более проводящий. Вот. Теперь посмотрим, что у нас происходит в вашей поляризации. В вашей поляризации ток течет в этой плоскости поперек этих неоднородностей. Мы тут увидели высоковомное поднятие, ток концентрируется в верхнем слое. То есть в верхнем слое возникает повышенная концентрация тока. То есть вначале это идет хорошо, идет, совпадает с локально-нормальной кривой, идет, идет. Но дальше вот что происходит. Идет понижение частоты, ток проникает все глубже-глубже во вмещающем разрезе. А вот этот эффект концентрации тока в верхней части, он остается. И вот этот сдвиг по уровню, который образовался вот здесь, за счет повышения плотности тока в верхней части, он остается и продолжается. То есть форма кривых идет, сохраняется, но со сдвигом по уровню. Так же, как было при проекте с неоднородности, также тот же эффект гальванический здесь проявляется. То есть в чем? Гальванический эффект начался с какого-то момента и продолжается уже по периодам не, э, до постоянного тока и сводится к смещению по уровню частотно независимому явлению, так же, как мы видели в препаректе с Это значит, вот это индукционное искажение, вот они начались, закончились, а гальванические искажения, ну, в данном случае, вот они отсюда начались где-то, то есть вот он шел по вокально-нормально, ушел от вокально-нормально и пошел вот это гальванические искажения. Гальванические искажения. Значит, индукционные искажения это е-поляризация, Гальванические искажения, h то есть Вот это роте поперечное. Значит, рот продольное, индукционное искажение, за него какой-то частотный диапазон. Роте поперечное, гальваническое искажение появилось, то есть ты ушли от вокально нормальной и пошли, пошли, пошли со сдвигом по отношению к вокально нормальному. И дальше сколько бы. Какой бы разрез дальше не был бы, все, этот двиг бы сохранился. Вот это, значит, различие продольных поперечных кривых для модели типа ГОСТ, двумерной модели. Следующая наша модель, это модель с проводящим включением, тоже на базе. То есть, развес К типа также Значит, трехсвойный развес РУ1, РУ2, РУ3 и здесь проводящее включение РУ2 да, существенно больше, чем РУ1, вот это проводник. Вот, значит, продольные, значит, давайте так, давайте, во-первых, локали нормальные посмотрим, значит, как выглядит во внешней и во внутренней среде. Значит, РУТ, корень Т, значит, тут, значит, начинается РУ1, допустим, Внешнее вокально-нормальное, значит, РУТЕ. Значит, тут пошли интерпретационный минимум, восходящий ветв. И вот так. Это РУТЕ вокально-нормальное во внешней среде. Теперь вот РУТЕ вокально-нормальное во внутренней среде. Вот это в проходящее включение воспринимается как свой. Мы же договорились, что это локально-нормально, это отвечающий одномерному разрезу под данной точкой. Соответственно, этот слой проявляется в виде проводника. Вот такая, значит, вместо трехслойной уже пятислойная кривая. Значит, это получается РОТ, локально-нормальная, внутренняя. Теперь, что будет в случае е-поляризации? Значит, е проводим. Зондирование, значит, вот геополизация, она так в вбок все чувствует. Мы увидели проводник, мы увидели пошла кривая вниз, вот. Но потом мы почувствовали, что проводник все-таки ограниченный по простиранию. И вот этот минимум, связанный с этим проводником, он становится менее выраженный, чем в локально-нормальной кривой. За счет того, что проводник ограниченный по простиранию. Вот так будет выглядеть продольные кривые. Проте продольные надо ну, конечно надо над включение теперь как будут выглядеть поперечные кривые а вот поперечные кривые они могут вообще значит смотрите ток течет вот поперек но вот если включение не очень широкое ширина его не очень вот эта ширина не очень большая вот и плюс вот этот вмещающий слой имеет очень высокое сопротивление, то ток, значит, чтобы почувствовать вот это включение, ему надо перейти, затечь в этот, вот так, такой маршрут тока должен быть. Он должен выйти из первого слоя, почувствовать, э, плотность тока в первом слое должна уменьшиться, часть тока войти вот в это проводящее включение. Но если ширина включения очень большая, а сопротивление вмещающих пород очень высокая, то это приводит к тому, что току не имеет смысла, вот ему лень сюда идти, затекать, когда впереди такое большое препятствие, а идти по вот этому проводнику хорошему, ему не так много, ширина не очень большая его, вот препятствие сильное, а смысл не очень большой, поскольку проводник относительно короткий. В этой ситуации, вот он вообще не затекает сюда, сколько его было в свой, мы вообще не почувствовали наличие этого проводника. То есть, локально, то есть кривые поперечные будут совпадать с внешними, значит, вот так будет выглядеть роте поперечные. Они будут идти по кривой, как бы локально-нормальной внешней, и, соответственно, у нас будет искажение вообще, то есть мы не почувствуем вот это наличие этого проводника в поперечных кривых. То есть поперечные кривые пойдут, как будто этого проводящего включения не было. Вот, Значит, это, вот это то, что мы не чувствуем поперечными кривыми э, заэкранированных тел, называется эффект экранирования. Экранированное Экранирование вот этим высоколомными породами. Значит, это называется эффект экранирования. Вот. ну и, наконец, еще одно явление интересное. Это Значит, эта модель называется модель берегового эффекта. Это что у нас происходит? Вот с одной стороны море или океан. Значит, первый слой достаточно мощный. Олег, сейчас я перезвоню. Достаточно мощный. И, начну, скажем, значит, это первый слой, морская вода. Ру-1, у метра. Мощность первого слоя. Значит, ну, если это мировой океан, скажем, 4 километра. 4 километра. Вот. А вот тут суша начинается. Суша, значит, суша, тут осадки. Да, а снизу земная кора, воскломная земная кора. Земная кора. Ро-2, существенно больше Ро-1. Ну, скажем, Ро-2 может быть... 10 четвертый омметр в, в основании проводящая мантия про 3 ну например 1 метр. осадки ро 1 10 омметров 10 метров Ом. ну и мощность тут может быть километра например, 1 километр вот отличие то есть тут очень хорошо проводящий свой мощный здесь проводимость сопротивления гораздо выше. Это значит на су... вот это, суши море. Значит, сверху хороший проводник, здесь проводник есть, но гораздо слабее он выражен. Что происходит при, значит, если мы наблюдение... Давайте посмотрим, значит, во-первых, как выглядит у нас локально-нормальные кривые на море и на суше. значит локальным, значит вот в одном случае на море тут у нас 02 у метра значит идет кривая на уровне 02 уметра потом раз мы почувствовали вот этот вот скаумный слой поднялись и вышли там скажем на мантию ну даже мантия тут выше там наверное вот так вот отрисовательно больше, если мы один ум рисуем мантию, значит он должен вот тут выйти. Не сюда идти. Вот так выглядит вокально нормальная кривая на море. Теперь на суше. Значит, На суше мы с уровня 10 ум. 10 ум метров. Значит, идет раз. Тоже пошли восходящий ветвь. И. Выходим на эту же самую кривую и вот сюда идем. Вот, теперь что происходит у нас, если мы находимся вблизи берега океана, ну, океана или моря. Кстати, вот эта картинка, это, значит, несколько раз, неоднократно мы на практике встречались. Ну, например, вот это Тихий океан, это Камчатка. Например, это, это Охотское море, здесь Магадан, вот здесь, например, тот же Тихий океан, другой побережье Тихого океана, а здесь западный, запад, запад США, Соединенные Штаты Америки. Вот. Несколько таких примеров, где мы проводили работу и везде сталкивались с этим вот с этим береговым эффектом. В чем он проявляется? Интересно, значит, продольные кривые, если мы значит, меряем продольные кривые, то они имеют влияние океана. Естественно, что продольные кривые почувствуют, что слева у нас хороший проводник, дают нам минимум такой, ну как обычно. Но интересно, что это довольно быстро э, уходит. Рот Т продольное, скажем, на расстоянии 10 километров от берега. Роте продольное расстояние 20 километров от берега. 20 километров от берега. Достаточно быстро вот это явление затухает. Ну, 10, 20, там, 30 километров уже ничего мы не чувствуем при движении от берега. Вот. А на поперечных кривых у нас очень интересная штука получается. Значит, вот мы отошли от берега, и на небольшое расстояние, ну скажем, на 10 км, мы получили вот такую... Вместо того, чтобы кривая вниз пошла, мы получили восходящую ветвь. Мы получили восходящую ветвь, и если только наблюдение достаточно толк, вот потом мы увидим движение вниз. Но часто мы на этих частотах уже не меряем, вот наблюдение где-то тут заканчивается, вот в этом частотном диапазоне, и вообще получается тогда парадоксально, вместо того, чтобы вниз, идет вверх. Скажем, это расстояние, значит, ρt поперечное на расстоянии, там, 10 километров. Но дальше а мы… То есть этот, проц... вот это восходящий вид освобивает, но… Довольно долго это происходит, вот эта вот, скажем, вот эта ситуация, роте 100 километров. Вот это роте на расстоянии, поперечная имеется, поперечная, роте поперечное на расстоянии 200 километров. То есть гораздо слабее затухание вот этого эффекта в поперечных кривых, чем, э, то есть э, в индукционных, продольных кривых, это искажение небольшое и вокальное, здесь мы имеем очень принципиальные искажения и на, даже на больших расстояниях от берега. То есть на расстояниях и 100 километров от берега мы прекрасно, то есть мы видим совершенно странное поведение кривых, что кривые вместо того, чтобы пойти вниз, мы знаем, что внизу проводник на какой-то глубине у нас, вот мы видим восходящую ветвь. Очень удивительное явление. С чем это связано? Что у нас форма морского, вот эта морской кривой, которую мы на поверхности моря имеем, она переносится на сушу. Вот И именно здесь получается, что на морской кривой у нас вместо того, что на суше, тут мы уже имеем нисходящую ветвь, а на морской кривой мы имеем восходящую ветвь. И эта вот восходящая ветвь навязывается на сухопутную кривую. Почему это происходит? Потому что ток, индуцированный в море, он весь затекает вот в этот первый слой значит, связанные ну, вот с осадками. Первый проводящий слой на суше с осадками. И пока вот этот ток, вот сколько его тут индуцировалось, а у него вот тут такая частотная зависимость, сколько вот его индуцировалось по этому закону, столько его и затекло в этот первый слой. И лишь на больших расстояниях, почему все-таки потихонечку это пропадает, все-таки, ну, на больших что ток должен избыточный ток, который здесь образовался, ну, перетек из моря в осадки. Он потихоньку перетекает обратно вот в третий проводящий слой, в третий проводящий слой. Но поскольку вот этот слой мощный и с большим сопротивлением, то это постепенно происходит, и вот нужно там, может быть, 200 километров отойти от берега, прежде чем более-менее ситуация нормализуется. Поэтому вот эти эффекты они гораздо сильнее в поперечных кривых, тут более сильные искажения, продольных относительно небольшие искажения а в поперечных большие, они долго продолжаются. Это явление называется эффектом вот это береговой эффект. По другому он, значит, вот это явление эффект. Переноса формы. Кстати, значит, э, э, ну давайте береговую, ну, вот перенос формы в кавычках. Вот, значит, вот это явление, оно может не только при переходе от, скажем, моря к суше, э, но вот есть, допустим, впадина заполненная, мощная впадина заполненными осадками и рядом э, какие-то э, с меньшим осадками э, Зоны. Вот там тоже, вот в этих областях тоже вот может происходить вот этот эффект переноса формы, когда или на впадину мы не видим на впадине это сказать, потому что навязывается форма, где форма та частотная зависимость, которая вне, вне этой впадины. То есть вот это это явление оно может быть и на суше наблюдаться, ну, где сильный переход и сильные изменения, скажем, осадочного бассейнов от где-то больших проводимости осадков, мощных осадков к более, более тонкому осадочному чехлу. Тоже такие же явления могут происходить. Ну, такой может быть, одно из наиболее сильных проявленностей в это искажении это, вот, это береговой эффект, эффект переноса формы. Всё. Ну вот, собственно, мы с вами обсудили, то есть вначале мы с вами рассмотрели аппарат решения прямых задач, но ну, на примере двумерного, прежде всего, двумерного случая, значит, ЕА-шпуляризация с помощью метода конечных разностей. Вот, Ну, потом сказали, что, в принципе, этот такой же подход, применимый для трехмерных задач, можно... Тем же методом конечных разностей решают трехмерные задачи прямые. Вот. Ну и потом рассмотрели целый ряд э, характерных моделей э, и по ним поняли, э, какие могут быть искажения вот в этих случаях. Конечно, основное применение э, прямых, э, аппарата решения прямых задач, это вот этот анализ, это нужно так сказать, для понимания вот этих характерных моделей. А основная задача э, при использование прямых задач это на самом деле решение обратных задач, когда мы должны в автоматизированном режиме, много раз решая прямую задачу, подобрать данные, подобрать модель, которая удовлетворяет нашим данным с требуемой точностью. Но этот процесс в общем-то автоматизированно решается, но при этом конечно участие человека важно и тут как раз при вот на этом пути важно понимание основных типов искажений, какие могут возникнуть, чтобы ну, помочь как бы машине при решении обратной задачи восстановить правильную модель. Потому что, например, часто мы, что, мы проводим наблюдение, вот условно говоря, вот мы проводим наблюдение, вот если применить на модели берегового эффекта на суше, и мы получаем какие-то очень странные кривые. А вот здесь мы наблюдения же не проводили на море, значит, но нам надо восстановить вот эту геоелектрическую модель моря, чтобы объяснить модель, то, что происходит на суше у нас, потому что иначе совершенно непонятные такие вещи, непонятное поведение э, кривых. Вот, поэтому э, так сказать, ну, вот понимание вот этих искажений ⁇ это важная, э, важная э, часть выполнения электрозведочных работ. Вот, и, но дальше мы переходим к решению обратной задачи, сказать, это все, что касалось прямых задач, это все-таки шаг по направлению к решению обратных задач. Основная задача, которая стоит перед геофизиками, это все-таки обратная задача. Прямые задачи — это только шаг для решения обратных задач.